Марка Поло Лакшери – декоративное покрытие для внутренних работ, создает привлекательную среду для классического и современного дизайна. База Марка Поло Лакшери Бьянко легко наносится, не требует колировки и придает интерьерам в светлых оттенках особую изысканную чистоту. Материал включает специальные пигменты, которые создают переливающиеся поверхности в зависимости от угла падения света.